Информационная структура эгрегора рода она связана с результатами, которые получали ваши пращуры, с результатами. Если результатов они достигли, то сам факт получения результата как право и все сопутствующие механизмы получения этого права как методы, они ложатся в структуру эгрегора вашего рода называется бытийная масса эгрегора или родовая сила. Соответственно, когда вы прикасаетесь к этому эгрегору, вы берете информацию о том, как достичь результата и право на этот результат. При этом весь кусок исковерканных сознаний, то есть личности ваших предков не касаемый, потому что он в эгрегоре не присутствует, там присутствует только личность основателя. Вот она там присутствует. А все остальные только лишь вкладывают и развивают эту самую личность. Вот то есть характер и нрав мамы-папы, да, там, его там нет, там есть только их результаты, потому что характер и нрав это эфирное тело, астральное тело и ментальное тело, а в эгрегор вкладываются куски кулгузального тела и будхиального тела. поняли три нежележащих, они остаются с человеком, то есть в момент ухода они просто существуют, скажем так, в астральном поле, если не рассосутся совершенно, если их никто не поддерживает, то они со временем просто разлагаются, распадаются И на энергетические куски. И вот эти ограничения, которые, допустим, я ощущаю, когда я вхожу, ну ветку, uh -huh. я чувствую ограничения, допустим, по этой ветке. Это меня... значит, что вы просто не принимаете родича, который, через которого вы идете по этой ветке. То есть вы не принимаете его как личность, забудьте о личности, она умерла. Просто эта занавесочка настолько живая в вашем воображении, что вы не можете ее подвинуть. вам не uh -huh. обязательно с ней пообщаться. Зачем общаться с занавесочкой? Человек-то уже нет, а если есть, он вообще и проживает свою собственную жизнь. Вы не входите через живущих, вы входите, входите через умерших. Так проще, значительно. Там лично, лично, кого там... лично не контактировал, с кем -то. Ну Но ими да. знаете. Да. Там бабушка валит. Все, да. пошли, бабушка валит. Да, тем лучше, что вы ее лично не знаете. У вас У -у -у. нет к ней личного отношения. Нет, которых я знаю. А о покойниках почему говорят только хорошо? Чтобы не было препятствий контакту с ним, потому что если мы знаем о человеке что-то плохое, мы, естественно, не будем с ним контактировать, но не, не захотим, убоимся. Поэтому о покойниках, как правило, говорят, что только хорошие, чтобы мы принимали их безоговорчиво. Поэтому ходите через умерших. Личности-то там уже нет, там есть просто слепкие истории их жизни да, со всеми результатами, поражениями, возможностями. Да. А весь сценарий этот эмоциональный. он